Тема нашего сегодняшнего вебинара – это roadmap внедрения инфраструктуры открытых ключей, иначе известных как PKI, в различных корпоративных сетях. Меня зовут Владимир Иванов, я директор по развитию компании «Актив», и я сегодня буду с вами проводить этот вебинар. Давайте определимся, о чем мы сегодня будем говорить и о чем мы сегодня не будем говорить. Тема PKI и внедрение PKI, она очень обширна, и данный вебинар я бы не хотел исчерп... рассматривать как исчерпывающее руководство, тем более, что он достаточно непродолжительный. Поэтому всю глубину вопроса раскрывать. Я не планировал, а планировал сосредоточиться на определенных вещах. Значит, что мы не будем сегодня рассматривать? Мы не будем рассматривать соответствие ПКИФ различных законодательств Российской Федерации. Это отдельная большая тема. Мы не будем рассматривать детали технической реализации различных ПКИФ. Не будем рассматривать сравнение PKI-продуктов различных вендоров, но зато мы сосредоточимся на вопросах бизнес-анализа, оценки рисков, разработки политик и регламентов, стратегий внедрения, ну и вопросах аудита принимаемых решений и аудита собственно, реализации. По сути, внедрение PKI представляет собой разновидность IT-проекта. И если вам показалось, что вот этот вот планчик на сегодня похож на план внедрения любого практически IT-решения, ну это вам не показалось, так оно и есть на самом деле. Естественно, PKI имеет свои нюансы, о которых мы и поговорим. Ну, для начала хочется обрисовать круг возможностей инфраструктуры открытых ключей. То есть, то, что те возможности, которые это решение может дать бизнесу. Во-первых, это строгая аутентификация пользователей. Как правило, до сих пор в корпоративной среде используется обычная парольная аутентификация, а строгая аутентификация ну, не так распространена, к сожалению. PKI может помочь в обеспечении конфиденциальности данных. Конфиденциальность обеспечивается в основном методами шифрования файлов, папок, документов, ну, чего угодно. PKI может помочь в сохранении целостности данных за счет использования технологии электронной подписи и тех технологий, которые дает асимметричная криптография в плане контроля целостности. Такая интересная возможность как техническая реализация неотказуемости. Что такое неотказуемость, я думаю, рассказывать не надо, все, все, все люди грамотные и понимают. В данном случае неотказуемость реализуется как невозможность дупликации закрытого ключа пользователя. Таким образом, владельцем закрытого ключа подписи является конкретный персонаж, конкретная персона и вполне возможно доказать, что какие-то действия были выполнены этим лицом. По крайней мере, он может нести за них ответственность. Ну и кроме того, технологии PKI способствуют внедрению такой вещи, как управление привилегиями. Поскольку у нас будет пользователей, у нас будет строгая аутентификация, мы сможем управлять привилегиями пользователей во всей корпоративной системе. Начнем с обоснования проекта. То есть, как любой проект, нужно основать бизнес-кейс, так называемый. В иностранной терминологии у нас это техника экономическое обоснование называется и определиться для... со следующими вопросами, для каких целей планируется использовать ПКИ. Все ли возможности ПКИ, которые ранее перечислялись, одинаково важны? То есть нельзя ли ограничиться только некоторыми из тех возможностей, которые дает PKI или нужно или организации нужно, нужно реализовать все эти возможности. Вопрос серьезный. Насколько вы хорошо знаете своих пользователей? Насколько пользователи принимают новые для них технологии? Станет ли внедрение PKI да, как изменение существующих механизмов для, успешного, для успешной работы. Как ваши пользователи относятся к новшеству? Естественно, в обосновании нужно обрисовать те риски, которые существуют в организации если не внедрять ПКИ, то есть это какие-то могут быть ну, мошенничество, не знаю, противоправные действия внутри организации, ну что-то такое. Какие потенциальные потери может нести организация, если не использовать те возможности, которые дает ПКИ? И, естественно, мы внедряем данную технологию не как вещь в себе, а для использования с различными бизнес-приложениями. И очень важно понимать, как будет соотноситься повышенная безопасность, которую дает PTI, и разработка приложений, насколько обременительным для разработки будет вот эта самая безопасность. Нужно понять, насколько важно использование электронной подписи для бизнеса. Является ли внедрение электронной подписи в организации новой бизнес-возможности, которая принесет какие-то улучшения в бизнес, в развитие стратегии бизнеса, как то, например, внедрение электронного документа оборота внутреннего, либо со внешними контрагентами, поскольку сама технология PTI подразумевает хранение определенных персональных данных пользователей, нужно понимать, способна ли организация адекватно защищать эти персональные данные, не допускать их утечки. Ну и очень важный вопрос альтернативных технологий. Можно ли решить задачи, стоящие перед организацией, какими-то другими способами другими методами с использованием других решений но ну и такая вещь как вопрос что первично курица или яйцо в том смысле что не создаем ли мы решение для несуществующей проблемы то есть нужно осознание и формулировка проблемы организации Таким образом, чтобы было понятно, что без PTI решить эти проблемы, эти задачи будет невозможно или достаточно сложно. Потому что сама по себе технология позволяет выполнять и покрывать вот эти все пять требований ранее перечисленных одним махом. Дальше в нашем анализе мы коснемся вопросов выбора вендора PTI решения. И в связи с этим обязательно нужно понимать, что взаимоотношения с вендором будут долгосрочными потому что питья внедряется не на один день это при серьезном подходе достаточно дорогостоящий процесс и в связи с этим нужно выяснить насколько стабилен продукт есть ли какие то с ним проблемы поддерживаются ли все нужные приложения, в том смысле, что к приложениям можно относить и веб-ресурсы, и CRM-системы, и RP-системы, то есть зависит от того, в каких приложениях вы собираетесь работать. Возможно ли обеспечить безопасность сетевых подключений с теми технологиями, которые в организации существуют. Возможно ли шифрование данных, цифровая подпись документов и так далее. Важный вопрос это доля вендора на рынке и связанные с ней с этим историей успеха. Чем больше инсталляций продукта существует, то в общем-то более предпочтительным является данное решение. Очень важно изучить истории успеха, то есть те успешные инсталляции, те успешные проекты внедрения, которые были сделаны в других организациях, и особенно следует уделять большое внимание тем организациям, которые по устройству своего бизнеса похожи на Ваш. То есть существует примерно в похожих условиях. Поскольку PKI является критическим для бизнеса технологией, критической для бизнеса технологией, важно выяснить, каким образом оказывается техподдержка. Потому что, например, если компания имеет филиалы по всему миру или в разных часовых поясах, нужно принимать во внимание режим работы техподдержки. Потому что проблемы у пользователей могут возникнуть в любое время и может потребоваться круглосуточная техподдержка. Если она вдруг не предусмотрена, ну, тогда необходимо обсуждать с вендором этот вопрос в самом начале. Сможет ли вендор обеспечить такую техподдержку, либо а, придется принимать такой риск на себя. А, и, а, как известно, многие вендоры предпочитают а, самостоятельно не заниматься проектами, а работать через а, реселлеров. И для того, чтобы проект был успешным нужно обязательно удостовериться в том что реселлер четко и правильно понимает все ваши требования теперь коснемся вопроса определения технических требований понятно что Прежде чем внедрять большое IT-решение, нужно устроить некий пилотный проект. Так сказать, для того, чтобы доказать жизнеспособность, пруфу в конце, то есть будет ли это работать в принципе. И, соответственно, нужно принимать во внимание такую вещь, что пилотная инфра инфраструктура всегда будет отличаться от боевой. Чуть ниже рассмотрим небольшой пример. И, соответственно, та инфраструктура, которая организована для оценки концепции, она практически никогда не будет соответствовать тем требованиям, которые являются в боевой инфраструктуре особенно на это надо обратить внимание если предполагается в будущем некая аттестация или прохождение аудита по каким-то требованиям ну вот например для минимального внедрения пилотного какие вещи потребуются ну какие вещи потребуются во-первых это софт которая обеспечивает работоспособность центра сертификации, то есть той сущности, которая предназначена для выдачи сертификатов пользователей. Это каталог пользователей, где у нас будет храниться информация о зарегистрированных пользователях. Это софт центра регистрации который бы позволил э, подавать заявки в центр сертификации, ну, естественно, невозможно обойтись без тестовых приложений. То есть нам на, на чем-то нужно будет попробовать, попробовать, работает у нас технология или нет. И то решение, э, которое мы собираемся внедрить. Естественно, можно рассматривать целый ряд поставщиков и ряд решений. И для каждого из. Э, Вендоров придется организовать вот такую вот минимальную тестовую инфраструктуру для того, чтобы оценить каким-то образом решение. Но если мы возвратимся к реальности, боевая инфраструктура у нас будет гораздо-гораздо сложнее. Естественно, там тоже будет центр сертификации. И, как бы, и программное решение, и аппаратное его решение. Нужен нам будет и главный каталог пользователей, и теневые каталоги для того, чтобы обеспечивать защиту от сбоев. По-прежнему нужен будет центр регистрации. Если предполагается удаленный доступ к сети предприятия, нам, соответственно, нужны будут VPN-шлюзы, например, там межсетевые экраны. Поскольку разработка бизнес-приложений у нас останавливаться не будет, нам потребуется API. Для обеспечения безопасности закрытых ключей, возможно, придется использовать Hardware Security модуль то есть некий аппаратный модуль, где будут а, храниться и ключи удостоверяющего центра, и, возможно, а, бэкапы ключей шифрования пользователей. А, опять же, нам потребуются тестовые приложения, на которых а, мы будем проверять работоспособность и те приложения, которые а, используются собственно, в повседневной деятельности компании. А также тут у нас возникает вопрос то есть, физической реализации. То есть, поскольку PKI это достаточно чувствительная такая технология и относящаяся к безопасности бизнеса, нам потребуется помещение, которое удовлетворяет требованиям безопасности. И если такого помещения нет, ну, его придется организовывать. О, теперь то, что касается о, технического, технического анализа. О, нужно понять, есть ли внутри компании о, соответствующие компетенции, которые необходимы для поддержки внутренней инфраструктуры и если таких компетенций нет придется принять меры к получению таких компетенций если есть хорошо значит в компании могут существовать определенные политики которые направлены на стандартизацию используемых аппаратных и программных средств и естественно нам нужно будет выяснить совместимость с инфраструктурой PKI имеющихся имеющейся аппаратуры и софта и такая очень важная вещь как план восстановления для того чтобы, чтобы получить уверенность что PKI останется работоспособным и не будет подвержена всяким сбоям и авариям, поскольку это технология критическая для бизнеса, и вывод из строя PKI может парализовать работу компании. Вот, и возвращаясь к первому вопросу, при отсутствии компетенций, например, для реализации этого проекта придется делать выбор как будет происходить внедрение проекта то есть, своими средствами то что называется инхаус либо нужно будет привлекать аутсорсера тут есть тонкий момент если если компания планирует привлекать аутсорсера этот аутсорсер должен быть задействован с самого начала проекта. Не стоит проводить пилотный проект самостоятельно, потому что аутсорсер должен обязательно принимать участие в создании среды для того, чтобы быть с ней знакомым. И Естественно, пилот, пилотный проект должен быть как можно ближе, в смысле техники, к реальной рабочей среде компании. Дальше наступает этап разработки политик, регламентов, регламентов и различных процедур. Это очень и очень важный этап, который собственно, на уровне организационных мер должен обеспечивать функционирование и безопасность использования инфраструктуры открытых ключей. Политики и регламенты, они, мало того, что они должны быть, потому что явочным порядком и как Бог на душу положит, конечно, все делать умеют, но по уму такие документы должны быть разработаны. И более того, они должны составлять некое единое целое и быть совершенно взаимосвязанными для того, чтобы обеспечивать адекватное управление. В том числе и управление безопасностью безопасности коммуникаций и всей инфраструктуры. Политики предназначены для того, чтобы определить, что мы, собственно, делаем. То есть политика каждая отдельная отвечает на вопрос, что мы делаем. Регламент служит для того, чтобы реализовать данную политику на практике. И, как правило, отвечает, как, каким образом должно быть сделано вот это вот что. И, соответственно, вот эти вот документы, политики, регламенты и процедуры должны соответствовать внутренним стандартам организации на системный дизайн, на архитектуру и соответствовать бизнес-правилам. Ну, в качестве маленького примера, например, давайте рассмотрим некую политику сертификата. Например, запрос на сертификат должен быть передан напрямую в центр сертификации через центр регистрации или локальный центр регистрации. Запрос должен быть подписан подписи центра регистрации или локального центра регистрации. То есть очевидно, что здесь перечислены пункты, которые должны быть реализованы. А теперь посмотрим, как это может отразиться в регламенте. То есть как это должно быть реализовано. Для выпуска сертификата пользователь должен обратиться в центр регистрации, либо локальный центр регистрации путем заполнения заявки или формы, Соответственно, заявка или форма должны быть определены. После удовлетворительного выполнения определенных процедур по аутентификации данной заявки и обеспечения адекватности информации, которая там представлена, Центр регистрации должен выдать пользователю номер заявки и соответствующий код авторизации, который используется для создания индивидуального профиля пользователя. После этого должна быть сгенерирована ключевая пара для электронной подписи и запрос на сертификат должен быть передан в Центр сертификации через протокол типа CMP это сертификат менеджмент протокол или SAP, Secure Exchange протокол. Как, собственно, должны разрабатываться политики и регламенты? Во-первых, нужно создать некий орган, состоящий из сотрудников компании, который называется Policy Authority. То есть это некая организация внутри организации, которая отвечает за разработку, сопровождение и утверждение документов, относящихся к политикам PKI. Необходимо заранее ой, определить, Насколько открытыми будут политики и регламенты, будете ли вы их, э, давать к ним доступ своим пользователям. Тут проблема может быть в том, что э, в документах может содержаться информация, которая бы позволила скомпрометировать безопасность реализации системы, чего нам естественно не хотелось бы. Поэтому одной из общепринятых практик является публикация, например, политики сертификатов и конфиденциальность регламентов, или наоборот. Естественно, нужно установить процедуры, которые позволяют синхронизировать изменения в политиках и регламентах. Политики и регламенты – это очень сильно взаимосвязанные вещи, и каждой политики обязательно должны соответствовать определенные регламенты, потому что если у нас, например, задана какая-то политика, но не задан способ ее реализации, соответственно, политика эта не может быть применена. И э, при изменении политик, соответственно, нужно отслеживать эти, э, эти изменения и вносить соответствующие э, поправки в регламенты для того, чтобы сохранять некую такую вот целостность. Ну и, э, естественно, нужно определить, что же у нас все-таки будет содержаться в политиках и регламентах, что там будет написано. Например, там могут быть обозначены такие моменты, как правомерность использования сертификатов, как ответственность центра сертификации при возникновении злоупотреблений и какая-то юридически обоснованная позиция для предотвращения нанесение ущерба организации ключевыми элементами политика регламентов являются то есть политики могут включать вот такие вот параграфы как ответственность центра сертификации его обязанности оценка соответствия требованиям Каким образом защищаются данные центра сертификации, как происходит, что должно быть сделано для аутентификации, авторизации пользователей и обозначены политики выпуска сертификатов. Должны быть сформулированы эксплуатационные требования. Должны быть обозначены такие вещи, как управление безопасностью, физической безопасности, безопасностью с точки зрения персонала и различных процедур. И, конечно, нужно обозначить, каким образом происходит управление политиками. То есть, должен существовать определенный регламент, которому необходимо следовать при внесение изменений в политике на самом деле документов может быть достаточно много вот только часть из того что из тех документов которые должны -то или могут быть разработаны то есть Должны, собственно, быть регламентирующие документы практически на э, все случаи жизни. Очень важная вещь э, – это эксплуатационные регламенты. Понятно, что э, мы все живем в реальном мире, и э, эти регламенты э, должны быть реалистичны и выполнимы, а также э, требования, которые устанавливаются, должны быть э, сбалансированы. То есть инструкция для э, персонала должна подразумевать ее выполнимость. И естественно нужно учитывать э, такую вещь, как должностные обязанности и области ответственности ключевых сотрудников задействованных в PKI потому что могут возникать такие ситуации когда ответственным сотрудником является человек который часто ездит в командировке например или физически не может присутствовать в офисе соответственно вот это вот Невозможность физического присутствия человека может негативно отражаться на функционирование центра сертификации, например. Теперь давайте обратимся к эффективной стратегии внедрения. Мы же хотим, чтобы у нас проект, что называется, взлетел, поэтому мы должны обязательно учитывать множество нюансов. Ну, во-первых, стратегии внедрения для разных PTI, для разных организаций могут быть совершенно разными. Это зависит и от размеров организации, и от видов бизнеса, которыми занимается организация и так далее. Обязательно нужно принять и спланировать обучение персонала до внедрения новой технологии важно соблюдать так называемый принцип кис то есть keep it simple и stupid то есть инструкции и документация должны быть достаточно простые и сотрудникам. Естественно, такая вещь, То есть, при внедрении необходимо доносить до сотрудников и до бизнеса, каким образом повышенная безопасность может помочь бизнесу. Например, как сохранение конфиденциальности данных может сказаться на деятельности организации. Какие новые бизнес-возможности даст внедрение электронной подписи? Каким образом безопасность внешних подключений к сети предприятия может улучшить возможности по работе удаленных сотрудников, находящихся, например, в командировках? Да и вообще, в принципе, может появиться возможность нанимать как это называется, надомников, да, то есть тех людей, которые работают не в офисе, но на компаниях, то есть удаленных сотрудников. Ну и естественно, прямая задача службы информационной безопасности это повышение информированности персонала в вопросах, безопасности. То есть, если э, люди будут понимать, что и для чего происходит, это облегчит э, принятие вот этой новой технологии. Э, естественно, может э, возникать некое э, сопротивление со, э, со стороны персонала. Потому что э, люди, как правило, существа инерционные и что-то новое обычно принимают в штыки. Очень важная вещь, как взаимодействие с контрагентами, то есть, например, если мы будем внедрять электронные документы, оборот со своими контрагентами, нужно обязательно согласовывать политики. Нужно убедить контрагентов в том, что вот этот наш проект принесет общую пользу. И, например, если контрагент использует свое PKI-решение, какое-то, можно подумать о том, чтобы провести кросс-сертификацию для обеспечения доверия к сертификатам, выдаваемым центром сертификации вот этого самого контрагента. Вот, соответственно, наша задача состоит в том, чтобы сделать вот этот процесс внедрения как можно э, более безболезненным э, и э, не подразумевающим <coughs> большого какого-то напряжения от пользователей например это касается моделей доверия э, если Например, для выпуска сертификата необходима личная явка пользователя. Должны быть оценены бизнес-перспективы такого отвлечения сотрудников. Ну, Естественно, сделано все, чтобы минимизировать время, которое мы отнимаем у пользователей. Тем более, что люди не любят ненужных бумаг, и нам обязательно нужно подумать о том, как облегчить им жизнь для вхождения в новую технологию. Вопрос планирования ресурсов. Ресурсы это, в общем-то... Некий ключевой компонент – это то, что это, это наши затраты при, при внедрении. То есть, когда мы внедряем какую-то технологию, нам нужно думать о том, как будет осуществляться поддержка. Кто будет осуществлять техподдержку. Либо компания будет это делать собственными силами при наличии соответствующих специалистов либо придется техподдержку отдавать на аутсорсинг. И тем не менее задумываться о том, чтобы, например, первую линию техподдержки оставить внутри организации, а аутсорсеру или вендору эскалировать какие-то более сложные случаи. Соответственно, нужно предусмотреть определенные штатные расписания для того, чтобы все роли, которые существуют в PTI, были расписаны и были спланированы выделение средств на, собственно, на новые должности, коли таковые потребуются. Ну и такая вещь, как внутренний маркетинг и пиар. То есть необходимо будет задействовать не только технические службы, но и, например, департамент HR для того, чтобы проводить грамотную внутреннюю политику, относящуюся к внедрению новой технологии. Любые идеи нужно продавать, и, в том числе своим собственным сотрудникам. К планированию ресурсов также относятся те требования, которые мы будем предъявлять к обучению персонала. Если вдруг вы планируете сертифицировать свой, своих сотрудников по каким-то вендорским сертификациям или еще каким-либо, необходимо предусмотреть бюджет на это. Нужно определить уровень компетенции техподдержки. А с этим связаны, собственно, регламенты найма сотрудников. То есть будем ли мы искать готовых специалистов или будем учить их сами? Соответственно, готовые специалисты, они могут стоить дорого и могут иметь квалификацию выше, чем требуется. Либо нужно предусматривать затраты на обучение своих сотрудников, на разработку методических материалов, инструкций и так далее. И такая вещь очень важная, как периодические проверки безопасности, уж поскольку деятельность центра сертификации и всей PTI, она достаточно чувствительна в плане безопасности. Естественно, нужно будет время от времени осуществлять проверки. Соответственно, на это тоже должны быть предусмотрены и бюджеты, и согласие службы по ну, кадровой службе. Теперь такой момент, как вопросы дальнейшего аудита и сертификации решения, то есть аттестации. Планируем мы вообще проводить некий внешний аудит или не внешний? А каким требованиям должна существ... отвечать наша инфраструктура? Соответственно, мы, ответив на вопрос планируем мы или не планируем, должны собственно, принимать определенные решения по реализации. Но тут надо принимать во внимание, что зачастую переделать решение какое-то уже внедренное, может оказаться дороже и дольше, чем построить решение, соответствующие требованиям с нуля. Поэтому, если мы планируем проводить аттестацию или аудит, мы должны очень хорошо понимать требования, которые предъявляются при проведении вот такого вот аудита. Ну, например, какие могут быть приняты меры для того, чтобы облегчить дальнейший аудит и аттестацию? нужно провести аудируемую церемонию генерации корневого ключа центра сертификации. Потому что это такая основополагающая вещь в доверии к, всему, в доверии к центру сертификации. Нужно предусмотреть хранение ключей в аппаратном хранилище. поскольку если в дальнейшем придется если мы изначально сделали такую реализацию при которой у нас ключи хранятся неким софтварным способом на определенном сервере то при миграции на специальное аппаратное обеспечение придется повторять вот эту самую аудируемую церемонию генерации со всеми вытекающими последствиями. То есть, например, к таким последствиям относится смена ключей и перевыпуск сертификатов для всех пользователей. Полит, политики и регламенты должны обязательно быть четкими, ясными и словом качественными качественными то есть не стоит гнаться за а, количеством политик лучше обратить внимание на качество а, естественно политики и регламенты должны соответствовать реальному положению дел а, например если у нас изначально были разработаны какие-то документы а в процессе внедрения у нас получилось так, что мы не можем их реализовать, то есть мы не можем реализовать требования, которые перечислены в этих документах. Естественно, нам придется вот эти, вот эти политики и регламенты приводить в соответствие с той реализацией, которая у нас есть, или реализацию доводить до того уровня, который требуют политики и регламенты. Сложно себе представить, что в организации не существовало ранее каких-то политик безопасности. И при внедрении ПКИ, придется пересматривать старые политики. Какие-то из них могут стать неактуальными, а лучше от таких неактуальных политик избавляться. Нужно предусмотреть использование защищенных ключевых носителей. В первую очередь для администраторов VTI, ну и для пользователей. Это тоже не лишняя вещь в плане обеспечения вот той самой безопасности ключевой информации и неотказуемости технической. Естественно, может потребоваться пересмотр, пересмотр подходов к физической безопасности, поскольку размещение аппаратных средств удостоверяющего центра должно, определять, должно удовлетворять определенным требованиям на безопасность помещений, на политике доступа в эти помещения и так далее, и так далее. И невозможно совершенно представить себе работу PTI без стратегии восстановления после сбоев и восстановления непрерывности бизнес процессов Соответственно, может потребоваться внедрение каких-то систем мониторинга и систем там, резервирования, например. Вот это то, что касалось вот этого самого пресловутого роудмэпа, то есть тех этапов, которые должны пройти при внедрении PTI. вот Я уже упоминал, что ключи и ключи администраторов, их identity лучше всего хранить на аппаратных устройствах, которые называются ключевыми носителями. Их, в общем-то, распространенных у нас в стране два вида. Это носители в формате USB токенов и в формате смарт -карт. Каждый из типов носителей обладает определенными плюсами и минусами, поэтому выбор того, что же вы все-таки будете использовать, зависит, собственно, от вас. От себя могу сказать, что предпочтительнее использовать устройства, позволяющие генерировать ключевую информацию на борту, это важно для обеспечения неотказуемости, поскольку тот неизвлекаемый закрытый ключ, приватный ключ, который сгенерирован на борту устройства, он не может быть сбокопирован, он не может быть сдуплицирован, соответственно появляется больше возможностей для обеспечения неотказуемости. В отличие от ключей, которые предназначены для обеспечения конфиденциальности, то есть шифрования. Там начинает играть роль очень важная вещь, как доступность информации. И для обеспечения доступности полезно все-таки иметь резервные копии ключей шифрования либо какие-то процедуры восстановления этих ключей шифрования для того чтобы получать доступ к ранее зашифрованным документам таким образом у нас получается что для пользователя может быть сгенерировано определенное количество ключей например одна ключевая пара для аутентификации ключевая пара для электронной подписи и ключевая пара для шифрования. Соответственно, те ключи, ключевые пары, которые, те ключи которые используются для аутентификации и, и подписи, должны быть сгенерированы на борту и должны быть неизвлекаемыми, а те ключи, которые используются для шифрования, должны позволять делать резервную копию. То есть, они могут, например, быть сгенерированы извне и импортированы на носитель. Как только у нас появляется достаточно большое количество ключевых носителей, а именно по количеству пользователей, то есть в большой организации у нас, очевидно, будет много пользователей, там сотни или тысячи даже тут же у нас возникает проблема управления и сертификатами и ключевыми носителями. Зачем ими нужно управлять? Ну, во-первых, для того, чтобы обеспечивать учет и контроль не только материального носителя, как такового, ну, который стоит денег, но и это важно с точки зрения безопасности в том смысле, чтобы у нас происходил учет того, какие ключи кому были выданы, какие сертификаты для каких пользователей сгенерированы и так далее. Управлять нужно для обеспечения непрерывности процессов. То есть, например, в случае утраты ключевого носителя с ключом шифрования – мы должны иметь возможность выдать пользователю дубликат либо это будет постоянный дубликат либо временный дубликат но тем не менее такая возможность должна быть нам нужно упростить и снизить трудоемкость обслуживания пользователей потому что Технический персонал и персонал PKI и IT-персонал – это все-таки наши же люди, которые работают в нашей компании. Ну и также немаловажная вещь – это возможность аудита и расследования инцидентов информационной безопасности. ну К инцидентам на самом деле можно относить практически любые нарушения политик или регламентов и соответственно мы должны уметь протоколировать то что у нас происходит в системе для принятия своевременных мер быстрой реакции на эти события и собственно дальнейшего расследования вот примерно таким образом выглядит жизненный цикл ключевого носителя в организации или в системе он очень тесно связан с жизненным циклом ключевой информации и сертификатов тут в принципе даже сами процессы они некоторые из них перекликаются с теми процессами которые происходят в жизненном цикле сертификатов как то например выпуск или отзыв ну собственно схемка достаточно очевидная я думаю сильно комментировать ее не нужно архитектурно система управления жизненным циклом представляет собой серверное приложение которое работает на сервере Microsoft на серверной платформе Microsoft для пользователей и для администраторов и технического персонала предоставляется интерфейс в виде веб-приложений которые работают на Internet Information Services собственно на журнале, на, на, на, на том сервере где работает приложение хранится журнал событий и при помощи различных коннекторов мы можем подключаться к различным службам IT-инфраструктуры, таким как каталог пользователей, центр сертификации и, соответственно, некая база данных, в которой хранится информация о том, каким учетным записям, назначены какие ключевые носители и другой служебной информации. В настоящий момент система работает на Windows-платформе, поскольку в подавляющем большинстве организаций именно вот эта Microsoft платформа и используется в качестве центра сертификации может использоваться, например, Microsoft Certification Authority в качестве каталога может использоваться Active Directory, SQL-база данных, а также собственно, каталоги пользователей, которые могут существовать в, центре, в центрах сертификации. Об этом немножко позже. Вот. Ну и база данных для хранения может представлять собой либо SQL-базу, либо данные могут храниться в Active Directory. То, что я говорил о, об облегчении работы наших сотрудников, я вот решил проиллюстрировать вот такими двумя слайдами. На этом слайде показан процесс выпуска пользовательского сертификата через MMC-консоль. От запуска MMC-консоли, собственно, до записи сертификата на ключевой носитель пользователя. Итого у меня получилось 19 шагов. То есть это, это очень много. Особенно если учитывать, что мы выписываем, например, пользователю больше одного сертификата. То есть в пересчете на количество пользователей в организации это может отнимать очень существенное время. На следующем слайде виден процесс выпуска пользовательского сертификата при использовании RUTOKEN Keybox. То есть мы здесь видим всего четыре шага и при этом количество шагов не зависит от того сколько ключевых пар мы генерируем сколько ключей мы то есть сколько сертификатов мы выпускаем собственно четыре шага на каждого пользователя это то что касается того как как система может облегчить жизнь ну и для тех, кто следит за развитием событий, мы, я решил написать некие пункты, которые в скором будущем уже практически на выходе в системе будут. То есть они уже реализованы и в скорости пойдут в релиз. Это, во-первых, поддержка CryptoPro УЦ версии 2.0. Раньше мы поддерживали криптопровод C1.5, сейчас добавилась поддержка криптопровод C2.0. Каталоги пользователей этих удостоверяющих центров могут использоваться теперь в качестве каталогов пользователей Retoken Keybox. То есть нам не обязательно теперь использовать Active Directory в качестве каталога. Теперь система может выпускать дополнительные сертификаты помимо тех, которые обязательны для каждого пользователя и прописаны в политике для, каждого, для каждой группы пользователей. И такая очень важная вещь, как возможность использования сертификатов для аутентификации пользователей. И не только пользователей, но и технических, технических сотрудников, администраторов, техподдержки. Вот. Собственно, на этом у меня все. Готов поотвечать на вопросы. Единственное, что предупреждаю сразу, что я понимаю, что могут быть какие-то вопросы, на которые я сходу не смогу ответить. Я тогда отвечу, что называется, по электронной почте чуть позже, если не возражаете. Так, давайте, сейчас я открываю вопросы. Так, вопросы есть. значит вопрос такой есть ли поддержка других удостоверяющих центров от других вендоров значит, пока поддерживаются те удостоверяющие центры которые есть которые я перечислил есть возможность за счет написания коннектора обеспечить поддержку ну практически наверное любого удостоверяющего центра, который будет нужен при, собственно, определенных условиях, в том смысле, что если есть какой-то проект, который требует использования определенного удостоверяющего центра, мы готовы рассмотреть вопрос реализации такой поддержки. Следующий вопрос. Возможно ли восстановить сертификаты и ключи шифрования при восстановлении карты после потери? Да, такая возможность есть, она прописывается в политиках RUPOKINK и но, как я говорил, не всегда это полезно. То есть лучше сделать так чтобы были отделены ключи подписи от ключей шифрования в таком случае мы совершенно безболезненно можем отзывать сертификаты связанные с ключами аутентификации с ключами подписи перегенерировать эти ключи и выдавать новые сертификаты а вот то что касается ключей шифрования туда их можно бы и восстанавливать каков процесс аутентификации администраторов keybox следующий вопрос на данный момент значит предусмотрены две возможности либо это та сквозная аутентификация single sign-on которая дается при собственно системой виндовой аутентификации там, парольный например то есть аутентифицировавшись на э, рабочей станции как администратор э, пользователь может ну получает администраторский доступ э, к кейбоксу вот либо можно использовать э, сертификаты, которые хранятся на токенах. То есть вот таких две возможности. Следующий вопрос. Как организуется выполнение протокола HTTPS? Какие сертификаты? RSA или ГОСТ? Ну, это зависит от того, собственно, от того, что требуется. Можно и RSA, можно и ГОСТ. следующий вопрос какая клиентская часть интерфейс оператора у Keybox как она взаимодействует с картой клиентская часть представляет собой веб приложение с соответствующим, с соответствующим программным модулем который доставляется на рабочую станцию пользователя и э, взаимодействие с картой или токеном происходит через э, криптопровайдер или ПКС-11 следующий вопрос какие есть возможности самообслуживания э, самообслуживание подразумевает э, следующие вещи во-первых, есть сервис восстановления пользовательских пин-кодов, если пользователь забыл пин-код, есть возможность сообщения администратору о том, что карта или токен забыта, утеряна и каким-то образом утрачена для того, чтобы вовремя оповестить об инциденте и чтобы, например, автоматически отозвались сертификаты пользователей, если есть подозрение в том, что ключевой материал скомпрометирован. Есть такая возможность для пользователя как обновление информации, которая находится на карте или на токене, то есть это может быть обновление сертификата перевыпуск сертификата либо обновление информации при изменении политик то есть например если мы какое-то время выписывали два сертификата один на аутентификацию и один на шифрование потом мы добавили еще сертификат подписи соответственно не сходя с рабочего места пользователь может вот эту информацию. Политики, которые устанавливаются в систему управления, позволяют делать также такие, такие вещи, как самостоятельную регистрацию карты или токена в системе. Эта возможность достаточно удобна в тех случаях, когда в организации уже выдано большое количество карт или токенов, и для того, чтобы при внедрении системы произвести их регистрацию, собственно, можно это отдать, потребовать от пользователя, для того, чтобы к админам не выстраивалась очередь, да, и для того, чтобы людей не отрывать от выполнения непосредственных обязанностей. Я имею в виду там, сотрудников компании, а не IT-персонал, конечно. Следующий вопрос. Возможно ли генерация ключевой пары, формирование запроса на выпуск сертификата из <coughs> бизнес-приложения? Наличие документированного API. Я на этот вопрос отвечу несколько позже электронным письмом, если позволите. Следующий вопрос. Должно ли что-то быть установлено у пользователей для реализации функционала обновления сертификатов, или пользователь должен заходить в веб-интерфейс для этой операции? Да, пользователь эту операцию производит через веб-интерфейс, но у него, например, у пользователя на машине должен быть установлен криптопровайдер. Если мы говорим там, о криптопро, да, это криптопро CSP, например. Так, Давайте посмотрим... В чате еще есть вопросы или нету? Так, в чате пока вопросов нету. Так, ну давайте поступим так. Я вот показываю вот этот слайд с адресами электронной почты, по которым можно будет задать вопросы дальнейшие, коль они появятся, относящиеся там к общим вопросам, техническим вопросам или к вопросам продаж. Ой. Так. Доступна ли данная презентация? Вопрос такой. Да, я могу выслать эту презентацию по запросу, конечно. Ничего секретного в ней нет. В каком смысле отдельный запрос? Ну, можно просто прислать письмо на адрес инфо ру. Пришлите, пожалуйста, презентацию с вебинара по PKI. О. Ну, коли вопросов пока больше нет, я хочу поблагодарить всех, тех, кто нашел возможность присоединиться к нашему вебинару. Большое спасибо за внимание. Я думаю, что мы разработаем некую серию вебинаров по внедрению ПКИ, когда будет такая заинтересованность. И если вы будете заинтересованы, пришлите, пожалуйста, тоже письмом вопрос письмом такой запрос. Мы, мы хотим продолжать серию. Спасибо большое. На этом наш вебинар окончен.